19 урок из книги «Мой язык». 19 урок. Бисмиллах. Бисмиллахи рахмани рахим. Мы будем проходить уже новую букву и новые слова с этой буквой. Мы прошли «дод», «айн», теперь «кав». Буква КАФ. И ключевое слово КИТАБУН. КИТАБУН. И еще КУРА. КИТАБ – книга. КУРА – мяч. Итак, буква КАФ. Буква КАФ и слово КИТАБ – книга. Здесь нужно э, написать букву КАФ, разукрасить разными красками. Разными карандашами на следующей странице. Еще э, научиться писать, как пишется буква Кяф. Кяф в начале пишется по-своему, в серединке по-своему, в конце вообще по-другому пишется и самостоятельно она отличается. В общем, в разных в разных положениях Кяф пишется по-разному. Что в начале, что в середине, что в конце, что самостоятельно. Кяф. Буква Кяф. Кура. Кяв, кура, мяч. Каф. И теперь у нас текст. Идет текст. Дахаля ясир, Дахаля ясир, гурфата альджулюси, гурфата аль Джулюси. Зашел ясер, аль джулюси в комнату, где сидят, то есть гостиная. «Гурф, Гурфаталь-Джулюси это гостиная. Вабада А и стал ялябу. И бада ялябу а стал играть ялябу играть белкурати курати мечом. И стал играть с мечом. Дахала ясирун Гурфаталь-Джулюси. Вабада ялябу а белкурати. ракаля курата. Бикуватин, рокаля алькурата бикуватин, пнул Рокаля это пнул Алькурата мяч бикуватин, с силой Рокаля алькурата бикуватин Пнул мяч с силой Фа-киасаря, анията не фа И кясара, кясара сломал Разбил вазу цветов Анията аз Ваза цветов. Цветочную вазу. Факасара Аният аз И разбил цветочную вазу. Асабад кафаху кисарату зуджаджин. Асабад кафаху кисарату зуджаджин. Асабад его постигла. Кафаху его кисть, его руку Кисрату, осколок, зуджаджин, стекла. Осколок, стекла. Кисрату, зуджаджин. Кисра это осколок. Асабад его руку поранила э, кисра. Кисра это осколок, осколок, зуджаджин, стекла. А, и порезала его и порезала значит джарахат, джарах jarh это рана на, наносить рану jarh jarh ф и на, на, нанесла рану на эту кисть кисть руки ахада ясирун ябки Ахада ясирун ябки. Стал ясер плакать. Ахада ясирун ябки, плакать. Бака ябки лакать. Валь абу, а отец. дом миду аль джурха. дом миду аль -джурха. А отец стал перевязывать Йодом миду. Дом мада дом миду аль джурха. Рану. Перевязывать рану. Факал ясер и сказал Ясер. Она Асифун. Я сожалею. Она Асиф. Я сожалею. Она Асифун. Я сожалею. Я Аби, о мой папа. А Аидука. Я тебе даю вада. Здесь А Аидука это от слова Вадун. Давать обещание. Я тебе даю обещание. Кя тебе. А Ан Акуна. Что я буду? алядан мог заба уалядан мугадзабан это воспитанный валят ребенок или сын муазза воспитанный я тебе даю обещание что я буду послушным воспитанным ребенком да халя я серун урфааль дджлюси вада яля бубель Бекуватин, факиасара аниата ззухури, ассабат каффаху кисарату зуджаджин, фаджарахатха, ахада ясирун ябки вал абу, йобам медул джурха факала ясир, ана асифун я аби, аайдука анакуна валадан мухатаба. Зашел ясир в гостиную и стал играть мечом. Пнул сильно мяч с силой со всей силой Фокассера, они а этот а зугури разбил цветочную вазу. Его руку постигла э, осколок, э, постиг осколок э, стекла и поранил его. Стал Ясер плакать, а отец перебинтовывает рану и сказал Ясер: "Я сожалею о мой папа". إذا يتبع بشأنه توشتو يا بودو واسبتنم ربنكم دخل ياسر غرفة الجلوس وبدأ يلعب بالكورة ركل الكورة بقوة فكسر آنية الظهور أصابت كفه كسرة زجاج فجرحتها أخذ ياسر يبكي والأب يضمد الجرح فقال ياسر أنا آسف يا أبي أعيدك أن أكون ولدا مهذبة Акрау. Итак, текст. Задание. Акрау. Я читаю. Акрау. Кура. Кура – это мяч. Кура – это мяч. Кура. Кура тульпадам или кура туссалля. Там, смотри, какой мяч. Футбольный мяч, баскетбольный мяч, волейбольный мяч. Кура – мяч. Роккаля – это пнул. Роккаля – пнул. Касаро. Касара. Разбил. Кисра. Кисра. Смотрите, касара и кисра это одно и то же, один и тот же корень. Кисра. Осколок. Кисра. Каффагу. Каффагу. Его кисть. Кафф. Каффун. Это кисть. Ябки. Ябки. Плачет. Ябки плачет. Аидука. Аидука. А идука это я тебе даю обещание от слова ваду, потому что вад это обещание и мусульмане должны выполнять свои обещания. Если кому-то что-то обещал, он должен выполнять. Когда ты сказал аль вад, все. Даже здесь говорят аль вад это это очень серьезное слово обещание. Когда человек дает обещание что-то обещает сделать, он должен это сделать. Айдука. Я тебе даю обещание. Акуна. Я буду. Акуна. Я буду. Акуна. Я буду. Куратун. Рокаля. Касаро. Кисра. Кафаху. Ябки. Айдука. Акуна. Акуна. следующее задание здесь нужно э, обратить внимание на букву кав кав с харакатами кав с фатхой кав с дом майку кав с касс кассара кав с фатхой кассара кав с дом майку кура мяч кассара сломал разбил кисра кав с кассарой кисра кисра Кисра это осколок. Далее нужно обратить внимание на каф с харакятами и когда тянется в два раза, когда еще мад происходит. Кав с фатхой ка, с домой ку, ка-ку, каф с ки ку ки А теперь у нас добавляется еще харфуль мад. Каф с фатхай и алиф ка два раза тянем. Каф с домой и вау ку. И каф с кясрой и я ки кя, ку ки два раза тянем мы каракаты здесь нужно много-много-много писать букуков научиться правильно писать она над строчкой пишется в начале в середине в конце она пишется над строчкой и здесь нужно писать и также слова нужно писать кура мяч ябки плачет амсака Амсака. Схватил. Араидука. Араидука. Я даю тебе обещание. И дальше слова нужно заполнить. Каких, слу... Каких букв не хватает, нужно заполнить. А в пустых прямоугольниках нужно уже написать эти все слова. Ябки. Ябки. Я быки. Я быки. Плачет. Ялябу играет. Ябки ялябу, ябки ялябу, Аль-Курату Джурхун. Аль-Курату Мяч Джурхун. Джурхун это рана. Следующий текст у нас Гадия ту Каримин. Хадия подарок. Подарок Карима. Карим это имя мальчика. Захаба Карим. Маабихи Отправился Карим со своим отцом иля Махаллиль Аль-Раби. Махаль это место, где что-то продают. А здесь уже Аль-Аляби это игрушки. Аль-Аляб это игрушки. «Люба» – игрушка, а Аляб это игрушки. Значит, Махаллю аль-Аляби. Место игрушек. Магазин, игрушечный магазин зааба карим ма или мааль ляби отправился карим вместе со своим отцом в игрушечный магазин у ашара рукнин и указал ашара ашара это глагол указывать показывать ашара у ашара или рукнин Рукн это столб то есть столб на нем был мяч. Куратун кабиратун фиги куратун кабиратун. На нем был столб большой. На этом столбе был мяч большой. Рукнун. Еще мы знаем такое слово аркян аркану лислям рукнун аркану лислям. То есть столпы ислама или столпы имана. Вот это слово рукн столб, на котором держится ислам или иман. У ашара или рукнин и указал на столб Фиги Куратун Кабиратун. На нем большой мяч. Фаштарога лягу Абугу. Фашторога. Фашторога. Лягу Абугу. И купил ему его, его отец. То есть, и купил его, имеется в виду мяч. И обратите внимание, что Кура – мяч женского рода. Потому что там арбута в конце. Из-за этого... Тут сказано фаштаро га, это дамир, который возвращается на слово кура. Га это женский дамир. То есть, если переводить по, а, правильно, и купил ее, и купил ее, это по-арабски. Но в русском языке мяч это мужского рода, поэтому мы говорим фаштарога это и, и купил его, ему, лягу, ему, абугу. Его папа. Шакара Каримун Абаху, Шакара, шакара это шукр. От слова шукр, шукр. То есть шукр это проявлять признательность, проявлять признательность за какое-то э, оказанное тебе э, хорошее, хороший поступок. То есть проявлять признательность значит, сын проявил признательность. Своему отцу за то, что тот ему купил мяч. Подарок такой хороший сделал. Шакара Карим. Шукар. От слова шукар. Шукар, шукар, шукар. Постоянно э, мы должны делать шукар. В первую очередь шукар Аллаху сп. За все его милости, которыми он нас наделяет. Шакара Карим. А здесь проявил признательность Карим к своему отцу. Сумма قال. Затем сказал. Аби. Мой папа. Аби. Уриду ан аштария, гади я ли ухти. Я хочу купить гади я, подарок для моей сестры. Я хочу купить подарок для моей сестры. Гади я там, ли ухти. Моей сестры. Ухти. Потому что там в конце я. Ухти. Для моей. Аби. Уриду ан аштария, ан аштария. Смотрите, ан аштария. «Ан», ан – это э, такая частица, которая приходит перед глаголом и ставит глагол в состояние насаб. этот, то есть, э, глагол будет заканчиваться на фатху. Именно «аштария» фатха появилась из-за того, что тут впереди появился «ан». Потому что впереди стоит один одна из частиц, которая делает фатху на глагол. «Ан аштария» «Ан аль-аба» ан габа, ан нашкура Везде, если ан приходит, в конце глагол мудария будет заканчиваться на фатху. Ан-аштария гадиятан. Я хочу купить подарок ли ухти для моей сестры. фарод даль-аб. И ответил отец. Я закаллаху хайран. Я бунайя. Я закаллаху хайран. Я бунайя. О, мой сыночек о мой сыночек джаза Аллаху хайран джаза. это да воздаст переводится джаза это да даст. джаза джаза это воздаяние я тебе да воздаст тебе переводится потому что многие неправильно произносят эти слова и неправильно понимают это перевод когда ты скажешь джаза каллах некоторые начинают обижаться Потому что в некоторых языках джаза когда накажет, они вот, э, считают, что это накажет тебе. Джаза – это воздаяние. А воздаяние дальше чем? Мы добавляем хайеран. То есть джаза, э, воздаяние может быть действительно и наказание, а может быть воздаяние благим. Поэтому мы добавляем слово хайеран. А многие этого э, не добавляют этого слова, и поэтому появляется проблема. И обижаются люди. Или некоторые неправильно говорят джазака Аллаху, они а зай с таждидом, джазака говорят, джазака, тоже неправильно. Это большая ошибка. Нету такого джазза. Это э, джазза это э, резать, если с таждидом ты прочитаешь, это э, резать, отрезать, стричь что-то. Джазака да, порежет тебя Аллах. Так неправильно, если ты с таждидом прочитал, то ты большую ошибку совершаешь. Это нужно указывать, потому что многие мусульмане не знают, как правильно говорить это слово. Джазака, джазак Аллаху, и добавить еще, чем хайран, благим, благом, да воздаст тебя Аллах благом. Ябунайя, смотрите, как отец обращается к сыну, ябунайя, о мой сыночек, ябунайя также в Куране также э, приводятся у нас такие же рассказы, когда обращаются к сыну именно вот с такими словами я абуная, о мой сыночек. Это указание на то, что отец как должен называть своего сына, или как сын обращается к отцу я абати, о мой папочка, я абати. И то же самое отец к сыну я Абунайя. Санахтару лага Санахтару, лэха, санахтару. Вау, это здесь и переводится. Ва, са, син, это частица, буква син, которая ставится перед глаголом и указание на будущее время. И мы, то есть, и значит и, мы, нун, это мы. Санахтару, а вот глагол ихтара, Яхтару мы выберем. И мы выберем санахта для нее Думьятан джамилятан Игрушку джамилятан Красивую Хадияту Каримин Итак, повторяю я этот текст Хадияту Каримин Захаба Каримун ма абихи Ила махалил аль аби Отправился Карим вместе со своим отцом В магазин игрушек Уашара ашара ила рукнин И указал на стол Фи куратун кабиратун На нем Куратун Кабиратун, большой мяч, Фаштарога Ляху Абу Фаштарога Ляху и купил мяч ему отец, его отец Шакера Каримун Абау проявил признательность Карим к своему отцу Суммаколя Аби и потом сказал О мой папа, Уриду Штария, Гадиятан, Ли ухти, Подарок для моей сестры. Фарод Даль-Аб, Джазак Аллаху Хайран, Ябунайя Да воздаст Тебе Аллах благом, О мой сынок. Вассанахтару Васанахтару ляха Думьятан, Джамирятан. Думья здесь имеется в виду, думья это кукла. Кукла? Такие куклы здесь есть, которых нету ни глаз, ни ушей, просто какой-то силуэт. Думья. Как в хадисах приходит что у Аиши тоже была Думья. Думья, и Расулла, саллиллаху спросил, что это Аиша? Она сказала, это конь, конь Сулеймана, летающий конь Сулеймана. То есть, какая-то кукла, но там нет никаких очертаний, ни рта, ни носа, ни глаз, ни ушей. Вот это называется Думья. Думья. Думья там, и как здесь в тексте, «Васанахта руляха». دمية جميلة هدية كريم ذهب كريم مع أبيه إلى محل الألعاب وأشار إلى ركن فيه كرة كبيرة فاشتراها له أبوه شكر كريم أباه ثم قال أبي أريد أن أشتري هدية لأختي فرد الأب جزاك الله خيرا يا بني وسنختار لها Думьятан, джамилятан. Думьятан, джамилятан. Думья – игрушка, кукла. Здесь задание китаб. Нужно выделить букву каф в кружок и написать потом это слово. И написать перевод. Китабун. Китабун. Шакера. Шакера. Шакера. Проявлять признательность. Куроса. Тетрадь. Куроса. Тетрадь. Амсакя. Схватил. Амсакя. Кубун. Стакан. Кубун. Стакан. Китабун. шакера Куроса. Амсакя. Кубун. В другом задании здесь нужно вот эти четыре слова объединить в одно предложение, чтобы у нас была джумля муфида. Потому что мы проходили, что такое калям. Аль-калям должен быть составлен из нескольких слов и приносить пользу. И чтобы все по-арабски было. Мин из Мухаммадун. Мухаммад Фирошиги. Его кровати. Нагада. Вскочил. Нагада. Вскочил. Значит, здесь нужно собрать предложение и написать красивое арабское предложение, имеющее пользу. Следующее задание. Актобуля аль атия. Здесь нужно правильно, красиво написать вот этот, вот этот э, айбарат, это предложение. Ахада Ясерун Ябки стал Ясер плакать. Валь Абу Миду Альджурха, а отец перебинтовал рану. Вот это надо написать пониже, на следующей строке нужно это предложение написать. Ахада Ясерун Ябки валь Абу Йудам джурха И последнее задание нужно посмотреть на предложение. Потом написать его в своей тетрадке уже под диктовку. Сначала посмотрите: Рок-аля ясирун аль-курата бикуватин. Рок-аля ясирун аль-курата Пнул ясир, мяч, с силой. рок пинать. Это глагол рок-аля. Ясир, имя мальчика, аль-курата, мяч, бекуватин. С силой. Значит, это вам нужно написать под диктовку уже слушайте, уже не смотрите в эту книгу, а просто пишите на листочке Ракала Ясирун аль Курата бикуватин. Ракала Ясирун аль Курата бикуватин. Ракала Ясирун аль Курата бикуватин. Варк Аллаху фиком, Аллаху хайран, хайран жазак. Субханак Аллаху хамдик. لا إلهين أنت أستغفرك واتوب إليك.